Первые эксперименты начались еще в 70-х годах прошлого века. Американский биомедик Уильям Добил одним из первых имплантировал электроды в мозг, чтобы стимулировать зрительную кору. Электроимпульсы как раз и вызывали появление фосфенов. Экспериментируя с различными электродами, ученый пытался заставить фосфены проявляться в разных частях зрительного поля. Так он хотел получить информативное изображение, отражающее картину внешнего мира. В начале 2000-х испытал сложную техническую конструкцию на первых пациентах. Результаты были обнадеживающие. Слепые люди говорили о том, что видят силуэты предметов и по очертаниям световых пятен догадываются о том, что находится перед ними. Бионический глаз Добила был весьма громоздким. Внешняя часть весила как хорошо набитый рюкзак. К тому же два кабеля, торчащих из головы, придавали пациенту сходство с кибергом и вызывали вопросы у окружающих. Устройство состояло из двух треугольных пластин по 200 электродов на каждой. Они устанавливались в зрительной зоне коры головного мозга. Через два отверстия в черепе к ним подсоединялись кабели, ведущие к компьютеру. Световой сигнал поступал на наружную камеру, вмонтированную в очки, преобразовывался и отправлялся на вживленную в мозг пластину. Когда система активировала электрод, человек видел светящуюся точку в определенном месте поля зрения. Однако дело ученого было продолжено. Сейчас появились новые версии корковых стимуляторов зрения. Современные устройства стали миниатюрнее. Исследователи ищут способ телеметрической, то есть беспроводной передачи сигнала, чтобы отказаться от внутричерепных проводов. Пока эта технология тестируется на животных. Адаптироваться к особенностям бионического зрения незрячим людям помогает уникальное свойство нашего мозга — нейропластичность. Это такая его способность меняться и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Причем изменения происходят на структурном уровне. Ведь, как выяснили ученые, разрушение и создание новых связей между нейронами происходит в коре постоянно. Благодаря этому уникальному свойству мозга можно даже научиться видеть звуком. Как ни парадоксально это звучит. Российские специалисты воплотили эту идею в очках, которые помогают незрячему человеку видеть не глазами, а ушами. Так выглядят очки звукового зрения. Попробуем испытать их. Проведем эксперимент вместе с тренером по звуковому зрению Светланой. Светлана, проходите. Сейчас мы попробуем определить, что за предмет находится у вас перед глазами. Попробуйте описать. Очень необычный звук. О, вау. Это что-то очень... Это что-то длинное, изогнутое, тонкое. Похоже. Я затрудняюсь сказать, похоже на шланг на какой-то. Может быть, зарядка от телефона, провод какой-то. Ну, поскольку я думаю, что вы врач, может быть, это стетоскоп. Ну, верно. Ну, Вау. молодец. Но мы угадали с первой попытки. Логика. Потому что человек использует мышление, когда пытается расшифровать звуки, которые ему дают очки звукового зрения. Но сориентироваться без специальной подготовки совершенно нереально. Впрочем, разработчики этой технологии сразу предупреждают. Чтобы научиться видеть звуком, нужно запастись терпением. Звуковой глаз устроен так. В очки встроена камера, которая один раз в секунду делает черно-белый снимок и трансформирует его в последовательность звуков. Их транслируют специальные наушники с костной передачей сигнала. Это позволяет держать слуховые проходы открытыми. Чем ярче отраженный от предметов свет, тем звук громче. Не звучит никак, только один цвет – черный. Научиться ориентироваться в пространстве с помощью звука можно за 2-3 месяца. А еще через месяц с помощью этой методики можно будет различать даже буквы и слова. С точки зрения мозга на освоение этой технологии нужно столько же усилий, сколько на изучение иностранного языка. Со временем визуальная картинка распознается незрячим человеком автоматически. То есть, получив определенный звуковой набор, мозг выстраивает в сознании конкретный зрительный образ.